Первый день после увеличения губ татуажем. Мне все нравится. Это что за пипец? Всем привет, меня зовут Юлия Беляк, и сегодня поговорим о том, почему нельзя увеличивать губы с помощью татуажа. В интернете можно найти кучу лайфхаков для увеличения губ с помощью макияжа. И каждая девушка хотя бы раз в жизни выходила за контурок, чтобы немножко увеличить губы. Кстати, напишите в комментариях, если вы этим немножко грешили. Почему же мастера татуажа адекватные? Не хотят вам рисовать новые губы. Кожа лица и кожа губ отличаются. На коже лица есть поры и волоски. Кожа губ намного тоньше, имеет мелко выраженные морщинки и на ней нет пор и волосков. Губы также имеют объем, то есть по отношению к коже лица они немного выпирают и имеют неоднородный рельеф. Кожа лица же плоская и не имеет никакого объема Пигмент на этих участках будет заживать с разной яркостью и плотностью Опоры и волоски никуда не денутся Я думаю, мало кому хочется иметь волосатые губы А также из-за разного рельефа будет виден переход от объемных губ к плоской коже лица Потому что татуаж это не карандаш или помада, которую можно наслоить несколько слоев так, чтобы перехода не было видно. Если же вам хочется увеличить губы, то тогда вам нужно обратиться к косметологу, чтобы вам сделали инъекции филлеров или геля. На нашем канале скоро выйдет видео про филлеры и ботокс и их совместимость с татуажем. Так что, чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, если это видео было полезным. Всех целую, всем пока!